аудиокнига никиты непряхина гни свою линию приемы эффективной коммуникации Введение написано немало книг о коммуникационных процессах издано много разных пособий и рекомендаций по ведению переговоров кажется придумать новое невозможно. Но моя задача систематизировать необходимые знания и предложить краткий курс общения, акцентируя внимание на самом существенном для грамотного введения разговора и делового, и дружественного. Позвольте представиться, Никита Непряхин, юрист, лингвист, практикующий тренер, теперь и автор книги. Коммуникации очень значимы не только в бизнесе, но и в повседневной жизни. От них зависит, насколько успешны мы в той или иной области. Я назвал эту книгу «Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации». Считаю, что успех любого дела как минимум на 50%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 В ней представлены не только многочисленные теории, разработки, которые уже существуют в науке коммуникаций и составляют ее базис, но и собственный практический опыт тренера по коммуникативным практикам. Материал в книге изложен тезисно, просто и доступно. В каждой главе выделены законы, те ключевые моменты, которые являются основополагающими для эффективной коммуникации. Глава первая. Что есть коммуникация? Сказать, что интерес к коммуникативным процессам возрос в последнее время во всем мире, значит не сказать ничего. Коммуникация становится объектом исследования разных научных дисциплин. Психологии, социологии, кибернетики, лингвистики, политологии, социобиологии и многих других. Нелегко справляться с информационными потоками, которыми насыщена жизнь современного человека. Коммуникативные процессы пронизывают все сферы нашей жизни.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 Основные компоненты коммуникации. Отправитель – тот, кто передает сообщение. Получатель – тот, кому передается сообщение. Сообщение – информация, которая передается. Канал коммуникации – средство передачи сообщения. Эффект – воздействие, которое оказало сообщение на получателя. Обратная связь – ответное сообщение и реакция, передаваемые получателем. В данном случае роли меняются и получатель становится отправителем. Шум. Своеобразные помехи для коммуникативной связи. Это могут быть как помехи объективного характера, например, физический шум, который мешает коммуникации, так и помехи субъективного характера, например, эмоциональное состояние получателя, который показывает негативную реакцию. Контекст. Условия и обстановка, в которых происходит коммуникативная связь. Отметим, что сообщение в процессе передачи проходит несколько стадий. Отправитель преобразует информацию в вербальные и невербальные коды, слова, визуальные образы, жесты, пантомимика. Получатель данное сообщение воспринимает, декодирует полученную информацию, то есть переводит его на свой язык, пытается его осмыслить. Таким образом, истинный смысл сообщения может искажаться в процессе коммуникации. Об этом необходимо помнить. Сформулируем главный и, пожалуй, самый сложный закон коммуникации. Закон первый. Неважно, что вы хотели сказать, важно, что понял ваш собеседник. С одной стороны, это утопия. Это то, к чему должен стремиться любой человек, считающий себя успешным коммуникатором. С другой стороны